Добрый день, друзья! Мы находимся у входа в здание ОАО РЖД, Беловской дистанции, сигнализации, централизации и блокировки. Автоматика и телемеханика является самым востребованным, но и в то же время одной из самых дефицитных, так как специалистов в этом направлении стали готовить совсем недавно в области и только в нашем городе. А за моей спиной находится святая святых, рабочее место, специалисты контрольно-испытательного пункта. О положительных и отрицательных сторонах специальности автоматика и телемеханика мы спросим у Тороповой Натальи Викторовны, электромеханика-приемщика. Что узнали о специальности в период обучения и оправдались ли ваши ожидания? Ну вот, если сказать в общем, я бы сказала, что при обучении в институте дается очень много дисциплин, Самое основное, конечно, я взяла по теоретическим основам автоматики и телемеханики, то, что мне пригодилось именно для моей конкретной работы, вот именно в КИПе Скажите о положительных сторонах и трудностях в вашей работе. Во-первых, работа интересная, многообразная, высококвалифицированная, требующая ну, знаний, навыков каких-то. Во-вторых, находится работа в таком красивом помещении, теплом после ремонта. Самое, одно из самых основных. Достоин, это достойная зарплата. Для меня самая маленькая трудность это, допустим, отрегулировать и какой ну, выпустить какой-то капризный прибор. И где еще можно работать по специальности автоматика и телемеханика? По данной специальности можно еще работать электромехаником дежурным электромехаником на поставках. И заключение Наталья Викторовна. Ваши пожелания ребятам, которые хотят связать свою жизнь со специальностью автоматика и телемеханика и железной дорогой в целом? Желаю вам быть хорошими, порядочными людьми, ведите здоровый образ жизни, учитесь дальше, получайте образование. И если вы будете значит, добросовестно относиться к своей работе, то вам никакие трудности будут в общем, ни по чем. Большое спасибо за ваши ответы. Пожалуйста. А я напоминаю, это было интервью с Тороповой Натальей Викторовной, электромехаником-приемщиком контрольно-испытательного пункта Беловской дистанции сигнализации, централизации и блокировки. Спасибо за внимание.